Процедура лифтинга с добавлением нестабилизированной гиалуроновой кислоты, то есть биоревитализанта, проходит также для пациента под местным обезболиванием. Сначала мы обрабатываем кожу лица. Если мы работаем с шеей-декольте, также шеей-декольте, обрабатываем, наносим местный анестетик, в данном случае я использую чаще всего Эмлу, и наносим пленочку сверху под аппликацию, чтобы анестетик лучше подействовал. Дальше приходит медсестра, которая делает забор крови. Пациент также продолжает находиться на кушетке. Количество пробирок мы определяем перед процедурой, сколько мы будем использовать, какие зоны мы будем прорабатывать. Дальше после забора крови. Кровь обрабатывается в центре Фуки для того, чтобы форменные элементы отделились от плазмы, и мы смогли оттуда забрать нашу плазму. Что мы и делаем после того, как нам приносят наши пробирки. Сначала мы набираем биоревитализанта в шприцы и добавляем туда плазму. После того, как мы уже готовы приступить к процедуре, плазма с гиалуроновой кислотой нестабилизированная, перемешана. Мы постепенно начинаем снимать наши анестетики и приступать к работе. Инъекции проводятся практически так же. Ничего нового в этой процедуре нет. Это просто сочетание двух процедур. После того, как мы провели инъекции, я обрабатываю кожу лица, наношу крем-крем в частности, Трумэк, для того, чтобы избежать всяких синячков и провести такую дезинфекцию. Процедура плазмолифтинга с добавлением гиалуроновой кислоты показана, когда окружающая среда действует на нашу кожу, плохое питание, недосыпание. Эта процедура необходима для того, чтобы привести кожу в здоровый, нормальный и красивый вид. Чтобы записаться ко мне на консультацию, пожалуйста, нажмите на эту кнопку.